Всем привет, друзья! С вами опять дядька Демануэд на канале Земля наша. Сегодня репортаж из места Фунджаури, Аджари, Грузия, куда мы вчера прилетели. И вчера я снимал видео в аэропорту Внукова, если получится смонтировать с этим. Я это выложу вместе. А пока э, я покажу и расскажу наше впечатление, как мы доехали в связи с новыми обстоятельствами перелетов, запретом прямых перелетов в Тбилиси из Москвы, из России. Летели мы армянскими авиалиниями, Тарумы называется, и с большим опозданием. Мы в общей сложности во Внуково просидели 4 часа а опоздание по-моему 2,5 часа было. А сюда а мы прилетели в аэропорт Бакуни а, по-моему два часа было задержана все это было немножко нервно потому что а, покупали в агентстве купи билет потом нами занялись грузинские авиалины я напрямую нашел телефон от белиси Звонил. они прислали а, новый а, ну, у нас был прямой москва от билиси москва они а, я попросил чтобы они хотя бы в эту сторону, они сразу в Батуми. Пересадка в Ереване обязательная. И мы опаздывали даже на последний поезд. Но они пошли нам навстречу, сделали так, чтобы мы прилетели в Батуми. Но и с учетом того, что такие опоздания по два часа, это действительно оправдано иначе бы мы Просто этот день потеряли бы, и опоздали бы на последний поезд и искали бы к вечеру там жилье, добились. Так и так один день отпуска у нас потерян, но просто мы с меньшими нервами добрались. Нас встретили хозяева, очень приятные люди, и сразу отвезли, поменяли валюту по дороге. 435 тетри за руки короче нет по-другому за один лари 23 с копейками рубля вот такой сейчас курс это хороший курс сказал хозяин центр бакуна и вот мы здесь это километра три, по-моему, от Батуна, В общем, совсем недалеко. Транспорт ходит регулярно, доехать до батуны можно очень быстро. Mm -hmm. Зато здесь более чисто.. О, пчелка к нам прилетела. Оба! Она, она решила стать звездой. А пчелы это значит экология. Представляете? Она сидит сейчас на объективе, При, прилетела за медом, видимо, вот тут у хозяйки цветы, все цветет так роскошно, я сейчас покажу, она видимо очень любит растения, у нее прям шланг, тут на балконе есть для, для полива, растения все очень ухоженные, вообще люди очень приятные это старая панельная пятиэтажка в общем у нас как в кисловодске заселение по, в дома по варианту на лицо ужасные добрые внутри вот. дома очень неказистые снаружи а внутри тут просто а, неверо, невероятная красота тем более за цены потом расскажу соседей не слышал но очень доступна цена я сейчас только болтом покажу на наше жилье я в следующем видео стараюсь. у меня пока экспериментальная, вот я попробую смонтировать взяли ноутбуки с собой сын даже свой взял старый ноутбук я вот посмотрю, посмотрю возможно монтаж сделать на нем и а потом свести потому что по формату прошлой поездки в Кисловодск где я пытался каждый день видео немонтированное выкладывать народу видимо это не очень заходит потому что и просмотров мало и как бы комментариев нету Но, в общем нет фидбэка, интерес не чувствуется и зачем мне тогда это нужно каждый день эти видео выкладывать, видимо, я буду реже, если получится качественно выкладывать. Ну и вариант, что наснимать здесь, а потом из дома выкладывать, тоже такой не, не очень удачный, потому что... По приезду обычно дела накапливаются и надо будет более как бы тоже времени не, не остается на монтаж качественный поэтому у меня даже некоторые из кисловодска материал так и остался не смонтированным я ой куда добавляю кусочки там но тем не менее жалко будет это что это пропадет Лучше это все вот по мере поступления выкладывать сразу. Ну что, вот давайте сейчас уже от статической картинки перейдем к экшу. Сейчас только я привязал к балкону фотоаппарат, потому что он уже падал. А, я штатив в Москве могу представлять, как проходили сборы. Вот смотрите, прямо с той стороны начнем, там горы видно, много редуных. А тут прям такая буйная растительность. И главное, что как в Кисловодске очень нравится, вот тут ручей, но он, конечно, не знаю, насколько чистый, но Запаха не, не ощущаем Пахнет водой Журчит ночью водичка Я только сегодня Обнаружил, что такое ручеек У нас вон грецкие орехи Смотрите, грозди прямо висят. Они, наверное, в сентябре Созреют, но сейчас вот Пока совсем зеленые Ну Давайте сам балкон Смотрите, какие роскошные вот Хозяйка вот выращивает я очень люблю. Вот надо. Может кто-то у нас есть из ботаников, скажем так. Вот это растение очень интересует, как называется. Напишите в комментариях, если не, не трудно. А, так. Ну, это герань. А вот это растение прям удивительное. Вот я видел такие в домаху москвичей на работе у нас такое они маленькие-маленькие листики а тут вон, смотри-ка, лопухи какие это денежное дерево тоже у него я знал его название, но я их не запоминаю а вот тут, смотрите, краник не буду я включать я тут включил и налил на балкон так, теперь двор какой здесь Видите, там что-то вот интересно, что вот там за заборчик удали. Тут детская площадка. Много детей с утра бегло. Сейчас вот один Наверное, на обедать пошли. А вот там море уже. Вот метров сто тут. Дорога не очень оживленная. Там еще железная дорога. Ну поезда вот поезда 3 прошло, наверное. за Все за ночи. Редко ходят. Да Еще не ходили, как там переходить. Надо изучить. Вот это какое-то дерево. его, что ли. Еще не созрел, наверное. Тут у нас стройка. Вот стройка. Она не сильно беспокоит. Но иногда что-то там пилят, вечером не, не работают, так что мы будем тут на балконе сидеть, вино нам, чачу в холодильнике хозяева оставили, сами купим что-нибудь. Вот стучат, леса ходят, вот без страховки, прямо иногда по краю, вон там видно человека экранов не видно что интересно они лебедки поднимают или в общем тут своя технология ну вот Махенджаури. если вот влево идти туда вдоль берега там как бы цивилизация в виде кафе магазинов но отсюда это все не видно магазин там есть довольно большой фрукты там по 2-3 лари а какие-то есть по по четыре там какие-то если очень а, сорта какие-то продвинутые но все дешевле чем в москве может даже в два раза много и дешевле два лари по помидоры прекрасные спелые в москве они сейчас сто рублей стоят Так что, э, ждите продолжения. Все, Счастливо всем. Ставьте лайки.